Приступаем к следующему разделу и в ближайших уроках мы рассмотрим два понятия – облигация и акция. Основные понятия, с которыми мы, в общем-то, и будем иметь дело в течение данного курса. Сначала будет все кратко в общих чертах. Подробнее с понятием облигации познакомимся, когда будем исследовать, изучать индивидуальный инвестиционный счет. И уже тогда непосредственно посмотрим, как она котируется, как ее купить как все выглядит, все параметры, которые мы сейчас в общем обозначим. Облигация происходит от латинского слова «обязательство». Иногда ее называют «бонд» или «нота». Ну, в английском вообще «банды» обычно тоже синоним облигаций. То есть, они называют там «банды». Возьмем определение облигаций из Википедии. Это эмиссионная долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от лица ее выпустившего то есть имитент облигации, в выговоренный срок, ее номинальную стоимость деньгами или в виде иного имущественного эквивалента. Облигация предусматривает право владельца или держателя на получение процента купона от ее номинальной стоимости либо иные имущественные права. Доход от облигации смотрите на схему, складывается из разницы между ценой покупки и продажи, то есть чем больше цена продажи и меньше цена покупки, тем получаете вы рыночный как бы доход плюс купонный доход это заданный процент он может быть постоянный переменной которые выплачиваются за вашу за то что вы владеете данной облигацией бывает облигации без купонной, тогда купонного дохода нет но тогда цена по которой вы ее купите она существенно ниже то есть она продается с дисконтом дешевле от ее номинала чем по которой вы ее потом сможете вернуть обратно то есть вы тогда зарабатываете только как бы рыночный доход. Облигации для имитента то есть для компании, которая ее выпускает, это дополнительный источник финансирования компании. То есть когда нужны деньги, есть два варианта: компания может пойти и взять кредит в банке или аналог кредитования – это оформ... выпуск облигаций на рынок, который не требует оформления залога и еще плюс, что облигации могут свободно торговаться на бирже и могут переходить от одного владельца к другому. С облигациями проще в некоторых случаях работать в компании. И это как бы дополнительный дополнительный инструмент наравне с там просто с кредитованием компании в банке для вас как человека как инвестора который покупает облигацию это может быть также аналогом банковского депозита это мы будем тоже рассматривать подробнее вот про когда будем рассматривать индивидуальный инвестиционный счет то есть в каких-то моментах облигация это может быть безрисковый инструмент также может гарантировать вам доходность, как и в банке, даже с меньшим риском. Вот вкратце, что такое облигация. Теперь давайте немножко посмотрим по классификации, какого типа вообще бывают облигации. Фактически облигация это вы даете деньги в долг компании, она за это вам платит некий купонный доход. То есть заранее оговоренную сумму, которая может быть выплачиваться там, раз в квартал, может выплачиваться раз в полгода, раз в год. Схемы бывают разные. В зависимости от того, какую облигацию вы приобретаете. На текущий момент все эти бумаги, которые приобретаете, они не имеют такого физического носителя, то есть это не какая-то распечатанная как там 100 лет назад бумажка, это скорее запись в некоторых определенных Организациях, которые ведут учет, сколько облигаций вы купили. То есть, сколько денег в долг вы дали некой компании и сколько компания вам должна их вернуть. То есть, это все государством регулируется, это все учитывается. И здесь вас уже нигде не обманут. То есть, все здесь прозрачно и понятно, что, что будет происходить, какой доход вы будете получать и когда, в какой срок все это будет. Все это заранее оговорено, вы все это знаете. Где это посмотреть, мы это подробнее тоже после. Позже посмотрим. Облигации делятся по сроку погашения на краткосрочные. Ну У нас вот обычно это где-то 1-3 года считается это краткосрочный. То есть, обратите внимание, да, 3 года это считается краткий срок. Там, для какого-нибудь спекулянта, который открывает и закрывает там, позицию на рынке в течение там, одного дня, это просто огромный, просто очень большой горизонт временной. Среднесрочные облигации это где-то 3-5 лет. Ну, в Америке это где-то от 3 до, 7, до 10 лет считается. И долгосрочные, это уже облигации, которые могут до 30 лет выпускаться сроком. То есть срок погашения через 30 лет. То есть вы даете в долг компании на 30 лет свои деньги. И как правило долгосрочные это вот от 5 лет. Или вот в Америке часто долгосрочные long-term treasuries, например, облигации правительства Америки, это свыше 10 лет. Это одна из классификаций. Дальше классификации есть по имитентам, то есть по компаниям, кто их выпустил. У нас существуют государственные облигации. Это облигации ОФЗ или облигации федерального займа. Их выпускает наше правительство. И это считаются самые надежные облигации. И, соответственно, поскольку они самые надежные, по ним, как правило, выплачиваются самые низкие купонные доходы. То есть на них заработать, получить денег можно меньше. Следующие идут муниципальные облигации. Их выпускают городские и местные власти. Это пример, может быть, облигации города Москвы, Хакасии, Татарстана. Как правило, эти у нас в России менее ликвидные бумаги. Их сложнее купить-продать, но по ним выплачиваются чуть выше обычно процентов. Также эти бумаги считаются надежными, поскольку государство еще пока ни разу вот после своего дефолта в прошлом веке ни разу не допустило банкротства ни одной из муниципальных образований. Дальше идут корпоративные облигации. Тут, к примеру, может быть любая компания. Это облигации Сбербанка, Газпрома. Здесь уже доходность обычно повыше. Ну и здесь еще, правда, тонкости по налогообложению, которым мы в дальнейшем еще обсудим, что на купонный доход по корпоративным облигациям вы должны будете еще заплатить налог 13%. А на государственные и муниципальные облигации налог 13% с вас не будет взиматься. То есть налогом не облагается этот доход, купонный доход. По типу дохода облигации бывают дисконтные, то есть безкупонные. Как я уже говорил, по ним нет купона, но они продаются вам с дисконтом. Дальше облигации могут с фиксированной процентной ставкой. То есть купон постоянный и он каждый, вот, скажем, выплачивается он раз в полгода. Каждый полгода он одинаковый этот купон. То есть выплачивается, например, 6% процентов годовых, значит, каждые, года, каждые 3, 6 месяцев вы будете получать по 3% от суммы, от стоимости облигации. 6 месяцев прошло, 3% получили, еще 6 месяцев прошло, еще 3% получили и так далее. Это фиксированная процентная ставка. Ставка может быть процентной плавающей. То есть она может изменяться в зависимости от того, как ведет свою политику Центральный банк нашей страны как он меняет свою ключевую ставку. И Это плавающая процентная ставка. Например, заранее неизвестно, но по ходу того, как время проходит, ну, скажем, купили вы 30-летнюю облигацию, эта процентная ставка может меняться. Там, через в течение там, нескольких лет она выплачивается 6% годовых, потом, скажем, 8% стало, потом опять 6%, и так далее может изменяться. Также бывает облигация с амортизацией, то есть частично может погашаться она, скажем, 20% от стоимости облигаций погасилась, остаток позже и плюс может выплачивать скупу. Еще бывают конвертируемые и неконвертируемые облигации. То есть иногда облигации позволяют вам, например, какой-то компании конвертировать их в акции данной компании. Но мы уже вдаваться в эти тонкости не будем. Мы будем работать только в основном с государственными и муниципальными облигациями. То есть самыми надежными облигациями а по типу дохода, ну, как правило, будет у нас фиксированная или плавающая процентная ставка. Теперь по поводу риска. Любой инструмент, который дает какую-то доходность, то есть мы приходим на биржевой рынок, мы приходим на фондовый рынок, мы здесь будем рисковать. Почему? Потому что вот есть государство. Если государство не обанкротилось, то покупка вот облигаций федерального займа, самого надежного варианта, дает вам гарантированный, гарантированный доход. Но он самый низкий всех остальных облигаций и всех остальных финансовых инструментов. Все, что выше вот этого дохода, все это имеет некий риск. Он может быть явно виден, он может быть как-то где-то скрыт, но все это имеет некий риск. И вот для тех, кто владеет облигациями, основной риск это риск дефолта имитента, который ее выпустил. То есть если вы купили облигацию федерального займа, то только риск, Дефолта нашего правительства, нашего государства может стать причиной того, что вы не получите свои деньги обратно. Такое же в истории России случалось, но на текущий момент такого риска вот в ближайшем будущем не предвидится, потому что достаточно большие есть и валю... золото резервы, и вот то, что через полгода, через год страна объявит дефолт, такой просто сложно себе представить. Если же вы будете покупать какую-то компанию, там 3, 2, 3 вышелонок, скажем, компанию, там, возьмем АвтоВАЗ, то там риск дефолта, он вполне достаточно может быть, в случае чего, и возьмете, там, компании у нас, там, Мечел, есть такие компании, которые уже неоднократно пытались им помогать, чтобы не допустить банкротства, то там облигации могут вам приносить и 20, и 30, и 50% годовых, но там риск есть того, что вы эти деньги, которые вложили в облигации, вы их просто обратно не вернете. Вот именно поэтому там процент совершенно другой. Если вы вкладываете в облигации федерального займа ОФЗ, то у вас риск минимальный. Практически мы можем, будем считать, что его нет. Муниципальные облигации тоже практически риска нет. Если вы вкладываете в какие-то компании, то вам уже нужно тогда оценивать риск компании, в которые вы вкладываете. На самом деле это в общем-то не проблема. Основной риск это долги компании. Все это легко оценивается на основании бухгалтерских отчетов мы в данном курсе этого не будем касаться нас это не будет интересовать потому что мы будем брать только самые надежные облигации как в России так и за рубежом итак мы останавливаемся на облигациях федерального займа нашего государства у которого нет налога 13% на купонный доход еще раз обращаю внимание что доход который рыночный то есть вы купили ее дешевле продали дороже вот это будет облагаться налогом а вот это именно купонный доход то есть который фиксированный процент выплачивается на облигации. Также мы будем в курсе касаться ценных бумаг казначейства США. Это считается в мире самой надежной бумаги на текущий момент. Потому что если банкротство допустит правительство США, то половина фондового рынка просто будет... Ну, наверное, будет полный крах на рынке. И вообще говорить о рынке будет очень тяжело. Он изменится настолько кардинально, что пока сложно представить, что с ним будет. Там мы будем говорить о четырех типах. Это краткосрочные казначейские векселя, bill они называются там, среднесрочные казначейские облигации называются они ноут и долгосрочные казначейские облигации называются они бонд. Ну, облигации защищенные от инфляции TIPS мы их не будем их изучать. То есть, это облигации, которые, которые зависит от текущей инфляции а, в Америке. И еще вы должны, должны здесь заметить, что до срока погашения цена самой облигации может меняться. Есть номинал некие облигации, но этот номинал выплачивается вам только если вы дождались окончания срока действия облигации. Вот выпущена она, например, на 10 лет. Например, стоит облигация 1000 рублей. Прошло сколько-то лет, там через 5 лет вы купили эту облигацию. И точно знаете, что через оставшиеся 5 лет компания погасит эту облигацию, то есть вернет вам ровно 1000 рублей за каждую облигацию. Но на тот момент, когда вы ее покупаете, она может стоить не тысячу, а, например, тысячу рублей. Или наоборот, девятьсот рублей. То есть, зависит от того, какая ситуация на рынке, на биржевом. То есть, цена текущей облигации может меняться. Наверное, это вся вот пока базовая информация по облигации. То есть, вы должны представлять, что такое, представлять тот инструмент, в который вы будете вкладывать свои деньги. В следующем уроке мы рассмотрим понятие акции.